iOS 11.4, минорное обновление для iPhone iPad, которое приносит лишь незначительные изменения. Minecraft, все GTA, Bully, This War of Mine, ISAC, AirPlay для твоей PS4 и многие нашумевшие платные игры и приложения в одном месте. Кстати, сервис общих аккаунтов App iOS Store эксклюзивен не только морем положительных отзывов, но и наличием оплаченных встроенных игровых покупок в платных проектах. Более подробную информацию узнай прямо сейчас в в описании под этим видео. Лично мое мнение, но iOS 11.4 сделало работу iPhone 7 Plus в моем случае, а также других устройств, чуть плавнее. Ни о каком приросте производительности и автономности речи и близко быть не может. Ждем изменений в iOS 12, которую выкатят уже 4 июня. Конечно, можно было бы утверждать, что iPhone, например, держат батарейку несколько дольше, но никак иначе, чем самовнушением, это даже язык не поворачивается назвать. На самом деле в пятницу вышла внезапная 6-я бета-версия iOS 11.4 и многие в 99% случаев будут задаваться вопросом как обновиться на релиз когда он выйдет объясняю если у вас установлена iOS 11.4 bt6 то на вашем устройстве уже поставлена iOS 11.4 релизной либо же финальной версии все уже, финальнее некуда. Будет ли какая-нибудь iOS 11.4.1 или iOS 11.5 какая-нибудь? Я склонен к той мысли, что эпоха обновления iOS 11 подходит к своему логическому завершению, поскольку ровно через две недели анонсирует iOS 12 бета-1. Обновляться на iOS 11.4 рекомендую, никак иначе. Но у фишек, конечно же, ты не получишь, однако повышение безопасности твоему девайсу гарантировано. Обязательно посмотри видео, где я рассказывал про самые актуальные способы ускорения твоего iPhone или iPad. Также подписывайся на канал, чтобы не пропустить море полезного и интересного контента. До скорого, пока!